Здравствуйте! Сегодня я снова с вами. Моя фамилия Кремезной Олег Николаевич. Я временно исполняю обязанности генерального прокурора Советского Союза в условиях гибридной войны и военного времени. Сегодня я хотел бы затронуть небольшой вопрос, но он касается тех отношений, которые возникают в среде движений так называемых восстановителей Советского Союза. Дело в том, что таких движений образовалось очень много и, естественно, возглавляются они разными лидерами. При этом лидеры, как правило, в этих движениях довольно самостоятельные, харизматичные натуры, которые способны увлекать за собой широкие слои народа и определять, как говорится, курс, который предначертан, программными документами, установками, требованиями. В результате то общее единое движение, которое должно быть единым за Советский Союз, приняло характер как бы определенной разобщенности, недопониманий между участниками всеобщего движения за возрождение и восстановление Советского Союза. И этот процесс, он иногда очень становится тревожным, поскольку... Ряд направлений, которые взяты восстановителями, носит характер скорее не созидательный, а характер разрушения, характер разноголосицы, недопонимания и сведения этой здравой священной идеи за восстановление страны, сведения ее к нулю. Я сейчас не буду называть конкретно фамилии, имена лидеров этих движений, сами движения обозначать. Все вы меня знаете, многие с кем я общался, мы также горячо и тесно и даже порой страстно обсуждали эти темы, позиции. И при этом ну, наблюдалось то, что все мы имеем единое желание объединиться, наконец, быть вместе и выполнять одну единую задачу. Ну, как-то совсем недавно мне по телефону значит, последовало несколько обращений от представителей таких движений с таким укором, что «Олег Николаевич, почему вы вот наше движение иногда употребляете термин наш адрес, что мы секта?» Вот я хочу просто сегодня обсудить толкование этого понятия и почему я называю определенные виды движения сектой. С этой целью я специально поднял толкование это в википедии, толкование в ряде словарей и там четко, ясно и открыто говорится, что такое секта. Секта это школа, это учение от латинского слова секиор, то есть следую понятие термин, который используется для обозначения религиозной, политической, философской или иной группы, иногда отделившейся от основного направления и противостоящей ему, или указания на организованную традицию, имеющую своего основателя и особое учение. Слово «секта» изначально не несло в себе никакого негативного смысла. В классической латыни этот термин является как партия, школа, фракция. Он служил для обозначения образа мышления, образа жизни, а в более конкретном смысле политической партии или философской школы, которой принадлежал человек. В некоторых источниках понятие «секта» трактуется шире, так называется любая группа, религиозная или нерелигиозная, отделившаяся, или новая, имеющая свое учение и свою практику, отличные от господствующей церкви, идеологии и так далее. Ну, не безинтересно будет обратиться и к происхождению понятия секта. В латыни слово «секта» имело следующее значение. Первое – это путь, правила, метод, образ действия, мыслей или жизни. Второе – это учение, направление, школа, община, секта. Этимологически слово «секта» происходит от латинского слова «секта», отколовшаяся часть религиозной общины. Производного от секюр. следовать за кем-то, повиноваться кому-то. При этом довольно рано оно стало ассоциироваться Самоничным, но этимологически не связанным словом «секта», производным «отсекары» – резать, разделять, отсекать. Изначально слово «секта» было нейтральным термином для описания отдельных, обособленных политических, философских и религиозных групп. При этом я хотел бы особо обратить внимание, какие признаки секты существуют и существуют, в чем они проявляются? Во-первых, это активная реклама и пропаганда, назойливые звонки, приглашения на бесплатные семинары, тренинги роста, лидеры сект, злые, но хорошо обученные психологи. Они используют специальный метод вербовки. Двое представителей группы постоянно находятся рядом с потенциальным участником, не давая ему допустить ни одной критической мысли, Относительно идей самой секты. Второе. Второй признак. Это уже сложившаяся стройная иерархия, посвященность, разделение концепций на, орг, на уровне доступности. Прямой признак секты. Иерархия стимулирует участников к активности. Ведь на новом уровне им открываются более тайные и глубокие знания. Третье. Это взносы, пожертвования. Некоторые секты сразу заявляют о платности участия, другие оставляют это на потом. При Притом, чаще прямого требования не поступает, но на человека воздействует гипнозом, подавлением его сознания. Четвертый признак – это наличие лидера, пророка, избранника. У каждой секты есть один главный человек, просветленный больше других, избранный самыми высшими силами. Его приказы и слова не обсуждаются. И хоть на первом знакомстве может показаться, что участие в секте добровольное, а все приверженцы равны, позже станет видна именно иерархия и бесспорный лидер. Пятый признак – это подавление сознания разума, умение рационально мыслить. Идет максимум воздействия на эмоции, чтобы разум не успевал обдумать все происходящее. Для лучшего подавления сектанты контролируют жизнь жертвы, стараются постоянно полностью держать человека в пределах видимости. Представители секты внушают выгодные им установки. Некоторые организации упрощают себе задачу, изменяя сознание людей – за счет ритуального приема наркотиков под видом традиционного снадобья и так далее. Шестой признак секты – это контроль информации. Представители учения заваливают жертву дисками, книгами, буклетами, фильмами, прочими материалами. Это обязательный элемент – собрания, встречи, на которых демонстрируется не только ценность знаний, но и разного рода исцеления, исправления, чудеса. Встречи бывают массовыми и индивидуальными. Седьмой признак – это, как правило, оппозиция миру. Пропагандируется идея уникальности над остальным миром, например, что только участники этой группы смогут достичь просветления, спастись или спасти другую заблудшую душу. Новичка обязательно заставляют делать что-то противоречащее, обществу, чтобы тот еще больше отделился от него. Сектанты заставляют проявлять к другим людям жалость, так как те еще не обрели смысл жизни. Восьмой признак – это общая цель. Секта всегда имеет цель и ее план достижения. Кто-то верит в просветление, кто-то ждет апокалипсиса, смерти, кто-то грезит всемирной властью. Учение любой секты – гласит о том, что после достижения этой точки все земные проблемы решатся сами собой. Ну и девятый признак отмечают – это определенная атрибутика, любые опознавательные знаки, разделяющие на своих и чужих. Все, на что хватает фантазии – татуировки, клеймо, амулеты, прическа, одежда, вербальные знаки – это нужно для того, чтобы в каждой точке мира и времени человек помнил о секте, чувствовал свою причастность к ней. Секта не терпит нерегулярного посещения собраний, ведь тогда контроль над человеком не будет постоянным. Она заполняет все время жертвы, отрывая его от привычного образа жизни, семьи друзей. Сам того не замечая, человек тратит все физические, психологические силы, время, средства на развитие секты, а не на собственное развитие. Можно еще несколько признаков зачитать, но я думаю, этого достаточно, чтобы каждый человек, кто приходит в общественное движение, имел свой собственный рассудок, пользовался своим умом, имел мужество пользоваться своим умом. И я призываю к тому, чтобы правильно осознавал все те обстоятельства, в которые его погружает его окружение. Все это я рассказываю по одной причине. Лично я стою за восстановление Советского Союза. Как временно исполняющий обязанности генерального прокурора, я, естественно, в силу своей занимаемой должности, должен требовать от всех граждан, всех организаций, точного и неукоснительного закона. Закона, который на сегодня определен Конституцией Советского Союза. 1977 года. И требовать, чтобы все соблюдали все подзаконные акты, которые на основе этой Конституции сегодня также действуют, как сама Конституция. Именно эта Конституция явилась предтечей того, что мы, весь народ, 17 марта 1991 года, все собрались вместе и 76,4% голосов отдали за учреждение обновленного Советского Союза. Мы впервые в мире явились все, каждый из нас в отдельности, учредителями единого государства под названием Советский Союз. Государство в данном случае надо рассматривать не как куда-то уходящий аппарат насилия, аппарат, который служит для подавления одного господствующего класса над угнетенным и так далее. В данном случае я как юрист рассматриваю государство как самое совершенное наследие от наших предков, это наша самая богатая и совершенная собственность, которая нас, вовремя оборонит от всяких невзгод, недугов, защитит. И если это наше государство, которое мы учредили, значит оно будет служить всем нам, всему советскому народу. Поэтому я требую от всех движений не уподобляться в развитии так называемых сектантских отношений, а требую иметь единый центр притяжения – это единая Родина, единая страна, единый закон. Не должно быть у нас законности ни Калужской, ни Рязанской. Не должна наша территория дробиться на какие-то отдельные административно-территориальные обособленные субъекты, в которых мы завтра вдруг обнаружим, что там мы не присутствуем, а вместо нас присутствует какой-то супостат или какой-то представитель этого супостата. Поэтому... Я призываю к тому, что мы должны восстанавливать Советский Союз, Помню, что это в целом была единая семья всего трудового советского народа, это была единая общность, невзирая на то, что у нас было около 200 миллионов человек, объединяющих порядка 180 народов и народностей, разноязыких, разноплеменных, разноверных, но мы все в Советском Союзе жили в мире согласии. Если какие-то эксцессы частные проявлялись, то это были единичные случаи. Мы все были коллективисты. Мы всегда жили единой идеей, любви к своему государству, к родине. Все юноши, которых призывали в армию, давали присягу Советскому Союзу, в котором говорилось, что каждый человек, каждый гражданин, как воин, обязан был беречь и охранять всенародную собственность и горячо любить свою родину. То есть, вот эти ценности единства, единения каждому из нас, именно наша великая, могучая страна под названием Советский Союз прививала с детства, с молоком матери. И это были самые правильные ценности. Однако под влиянием определенных злонамеренных сил мы все знаем, мы на протяжении 30 лет оказываемся в определенном мороке, от которого сейчас начинаем избавляться, начинаем понимать, что время настало определиться каждому из нас со своей гражданской позицией. Поэтому, затрагивая вопрос о сектах, я еще раз призываю. Секта ⁇ это от понятия сектор, то есть оторвавшийся от центра направления, которое, возможно, очень правильное, но оно ограничено так называемым объемным, сферическим, правильным миропониманием. Вот для того, чтобы не отрываться от земли, не утрачивать корни с, нашим, с нашей общей сердцевиной, с нашей общей родиной-матерью и с нашей страной под названием Советский Союз, которую мы все учреждали, вот поэтому я призываю создать во всех структурах общественных движений, определенные координационные центры, создать координаторов, которые должны согласовывать тельные действия, акции, которые должны идти на благо укрепления и возрождения Советского Союза и исключать все те проявления, которые считаются незаконными. Дело в том, что мы вступили в нелегкую полосу времени, в стране наступило двоевластие, однозначно Советский Союз возрождается, он побеждает, а... Вся эта власть лживой и фейковой структуры под названием «Компания Российская Федерация», она, естественно, уходит. Но уходит медленно, уходит с большим нежеланием освободить штурвалы управления страной. Уходит, потому что чувствует за собой большую ответственность в первую очередь, в уголовном порядке, за все те беды и те лишения, которые мы претерпели за эти 30 лет. Поэтому мое сегодняшнее обращение ко всем вот, общественным движениям, еще раз, не уподобляться в своих движениях развитию каких-то чисто сектантских проявлений, а координировать все это со своим центром иметь единый э, регистрационный центр всех граждан, кто возвращается в правовое поле Советского Союза. Помогать тем гражданам, кто уходит из правового поля так называемой эрефии. Именно помогать словом, делом, советом. И в первую очередь обращаясь к своим коллегам-юристам, э, практиковать сейчас массовые ликбезы, чтения, развестения законодательства, для того, чтобы до минимума свести конфликты, между нами, между нами, между русским народом, который, повторяю, объединяет более 180 народов и народностей. Мы должны вернуться в свою единую мирную трудовую семью и служить на благо своей родине, растить и воспитывать своих детей. Что касается злоумышленников, они за эти 30 лет более чем достаточно проявились, они всем уже известны, с них, естественно, будет спрос от нашего общества и спрашивать будем всем миром. Я призываю к одному, свою озлобленность к этой части нашей публики не демонстрировать, не накалять ситуацию, быть предельно сдержанным и помнить, что время, когда мы были толерантны, Прекратилось, потому что толерантность это антоним этого слова это значит жизнь а толерантность значит у нас мертвый морок получается мы ничего не делать должны были а именно под руководством этой режима который процветал в россии в советском союзе было понятие терпимость да мы все терпимы но в отношении преступных проявлений был популярен термин «нетерпимость к преступным проявлениям», «нетерпимость к хулиганству», «нетерпимость к разбою», к воровству. И эта черта советского гражданина отличала его от какого-то безразличия к тем антисоциальным проявлениям, которые происходили в обществе. Поэтому я хочу еще призвать Потому что у нас существовал моральный кодекс строителей коммунизма прошу чтить этот кодекс совершенствовать развивать его именно с установкой всеобщего человеколюбия мира и созидания особо хочу обратить внимание на следующий аспект я призываю всех к единению в какой форме это технически может происходить? Во-первых, все должны быть зарегистрированы в едином центре регистрации. Оптимальный вариант на сегодня разработан и уже есть основа центр возрождения Советского Союза. Все данные позывные регистраторов всегда в интернете имеются. Прошу обращаться туда. Там хорошо развита система Главного управления кадров Связываться с ней Там даны все телефоны С представителями в регионах Все это есть Прошу в этом плане Не затягивать свое решение И стремиться Всем в одном месте В Советском Союзе Обрести свое возвращение И возвращение Именно как человек как гражданин как воин как мать как брат как сестра также хочу обратить внимание на тот факт что центра стремительная сила которую мы сейчас начинаем обретать она становится все больше и больше и вот эта центр стремительная сила должна иметь именно стремление в одну точку вот и вот такое плотное объединение, такая коллективизация участников, оно дает все основания как можно быстрее восстановить государственный аппарат, заняться всем осознанно государственным строительством. Для этого больше времени предлагаю уделять не таким широкомасштабным съездам, сходам, которые в условиях войны и военного времени никогда не достигнут конечной цели, потому что нет обстановки объективной, чтобы нормально провести съезд, как это было в Советском Союзе. От каждого региона, от каждого был делегат, в конечном итоге их насчитывалось половиной тысячи в этом законодательном органе, и, естественно, это можно сделать только в условиях мирного времени. Однако, если сейчас у человека возникает Желание принимать участие именно в государственном строительстве Задвинуло куда-то на задворки истории А на поверхность стало культивировать так называемые офертные отношения Воровские отношения, отношения, которые не свойственны гражданам Советского Союза Так вот, лица, которые способны в силу своей подготовки, своего интеллектуального развития своего профессионального опыта, способны взять на себя ответственность и возглавлять именно государственные органы. Эти лица должны сейчас прекратить всякую спячку и в обязательном порядке, как граждане, возвращаться и выполнять свой гражданский долг именно в государственный аппарат Советского Союза. Государственный аппарат всех звеньев, от центрального до региональных. Чем больше туда придет опытных профессионалов, даже уже людей в возрасте, но знающих, как уметь руководить массами, уметь наводить порядок, тем быстрее мы становим наш советский конституционный порядок. И тем быстрее у нас появится больше возможностей к нормальному, спокойному развитию, к нормальной спокойной жизни и к созидательному труду. На этом я заканчиваю свой призыв. Прошу правильно понимать мои оценочные понятия, которые вы будете слышать от меня. Буду стараться предельно юридически правильно обозначать то или иное явление и упреждать всех вас от ненужных бед и хлопот, которые могут Вдруг ни с того ни с сего свалиться на голову от всяких злоумышленников, которые любят, как бес, всегда творить козни. Еще раз благодарю за внимание, желаю всем всех благ, всего самого наилучшего. До свидания.